Всем привет, друзья! Давно мы с вами не виделись, давно мы с вами не общались, как говорится. Э -э хочу рассказать, чем я сейчас э -э в данный момент... бы <с> только проснулась. Сонька такая, она у меня кушает. Дима яйца пожарил, кушает яйца. И, короче, куда я пропадаю на долгое время? Хочу вам объяснить, что... Я сейчас прям вообще занято, очень сильно занято. Сама не знаю, чем занята, Работаю, друзья, рукодельничаю. Короче, вот так как-то так. И <coughs> хочу рассказать, какие у меня планы, что делаю. А вы знаете, что я хотела пересесть на бисер. Хотя есть у меня заявки на резинки. Меня просили сделать, но как у меня что-то, знаете, настроя нет на эти резинки а, в данный момент. И... О, я светло так сделала? Нажала нечаянно. Блюдетное стала здесь. Ладно, так взяла. Нет, так нехорошо. Так сделала. Солнце светит прям вообще. О, вот так хорошо. Нет. ну вот и ой, как отсвечивает, прям не могу и я подсела на бисер а, неделю три назад наверное я скинула фото в своих соцсетях у меня сразу, только скинула сразу, женщина купила жгут а, сиреневый Но я, у меня сохранилось видео сохранилось, сохранилось фото я скину, покажу этот жгут у меня вышел а, тысяча, ну, там, с лишним. Уж сумму конкретно не скажу. А, браслеты вязала за 300 рублей. Спрашивали, почем, 300 рублей. И, короче, купили. И, слава тебе, Господи, покупают. Ну, как конкретно? Не конкретно, потому что у меня ах, времени не хватает совсем. К вечеру только начинаю работать. Вот, видите, я ободочек одела. Вот на этот ободочек я хочу беконусы, то есть бусины всякой формы пришивать. И очень красиво смотрится. Я видела такие ободочки. Шикарно. Ободок очень удобный. И вначале, наверное, для себя сделаю. А потом уже как пойдет. Может быть, даже на продажу буду делать. Ну, не знаю, видно будет. На продажу. Я себе это не могу сделать. Какой нафиг? Жари, иди, что спрашиваешь? Яйца можно пожарить? Дай. Сегодня 10 штук принесли яйки. Ну что, давайте я, друзья, вам покажу. Фото скину первых работ своих, так как у меня уже большинство работы все распроданы. И осталось чуть-чуть там. Ну, в принципе, слава богу. Меня это очень радует, что... А? Там сколько все-то? Дарин, все Даринки не надо. Ты там... Даринки дашь там Так, и... Короче, этот жгут у меня купили сиреневый в городе. наши нашей, вешкаролы. Я говорю, городские жители, они же любят красиво украшаться, наряжаться. Молодцы, меня это радует. Я вообще людей люблю, которые ценят красоту, красоту, которую ты хватит мне уже сбивать. Я вообще тему свою забываю, о чем я говорю. Ценят красоту и любят, и даже не спрашивают. Ну вот спросили вот этот этот и почем? Я написала все отлично. Они даже не спорят, почему так дорого, почему это. И, короче, нормально. А кто-то спросит и молчит, почем моя работа. А мне вот что это прикалывает, вот это отвечать. Ну, короче, сразу забирают. Вот это радует. И радует, когда вот твои вещи, то есть твоя работа носится. Дарина, Дарина, не трогай. Ладно, иди тогда играй. Та-та-та. Та-та-та. Иди. Мама работает. Та -та -та. Так, вот. Про ободочек я сказала. Теперь, теперь хочу показать браслеты. Вот такие браслеты пеку. Плету пику. На, на, на руку. Очень красиво смотрится. Разные формы можно ее плести. Это бисер крупный бисер но он не круглый короче ой, как как ее зовут этот бисер то не сейчас я. скажу делик нет О, вот так знаю как камеру включаю так все у меня вылетает с башки короче ладно неважно суть не в том что как называют еще чё... но Красиво смотрится. Сердечки такие. Мне очень нравится. Вот это а, все плела. Быстро плетется и очень красиво смотрится. Так, давайте я вам покажу свою работу. То же самое. Начала плести. Не закончила. Чуть-чуть осталось. Дарина забрала вон еще. Это Давиду. Это Давиду сплела. Вот такой черный с красным. Да, надо. Будет. Куда свет-то делся? Во, включила подсветку. Блин, теперь желтый стал салатовый у меня. А, ну вот. У меня разные цвета есть. Плести очень мне нравится. И я, короче, там... Планов полно. Планов полно. Ну вот, как видите, мне планы мои ломает. Мелкая моя. Иди, Давиду, иди. Начала вышивать такие сердечки, резиночки с бусиками. Это прикольно смотрится. Затем вот такие сердечки. Осталось ведь только обшить и резинку приклеить. Здесь картонку приклеила, потому что, чтобы она не гуляла никуда. Сюда не успела. Это последняя работа моя. Так, еще вот такое сердечко есть. Динара сказала, мама мне сделает. Вот маме некогда. Маме все некогда. Мама а, вечно что-то себе находит. Новую работу. Нет, это не надо. Это мама распускает. Это я распустила. Мне что-то не понравилось. Вот эта штука. Ну, красиво смотрится. Так, это на Новый год начала, но тоже что-то не понравилось. И тоже лежит. Так. Что у меня здесь начала такой жгутик вязать вот такой ну, где-то там очень блестит очень красиво смотрится но опять же опять же что-то мне не нравится если мне не нравится то она у меня откладывается эта работа ну здесь в принципе работа -то у меня на полдня вот эти сердечки обшить. И резиночки сделать. Ну, богато будут смотреться на волосах. Вообще шикарно будет смотреться. Я не знаю, или продавать, или девчонкам. У меня девчонки очень любят. Все новенькое. Сами знаете. Да, это тоже мне не нравится. яблочко было Тоже не нравится. Короче, я его отложила. Распускать буду. Так, это тоже распускать. Это распускать. А это мне дошить только осталось. Затем... Это тоже распущу. А, это сатиновый бисер у меня, из-за этого он так сильно блестит, он прям шикарно смотрится. Но я его уберу, я его распущу. Ага. Вот сюда закинула, закинула свою работу. Вяжу, короче, крючком. Фиксирую уже. Где-то там. 0,75. Самый маленький у меня. Короче, не, не хочется. А, вяжу вот такие жгуты. Уже довязать осталось чуть-чуть. Но нет же, опять Гузеля набрала вчера. Вот, новый жгут. А, мне очень понравился. Понравилась сама схема, сама идея этого жгута. И, короче, я все полностью набрала. И хочу я его сегодня начать. <свист> да, убери ручка. Да, да, красиво, красиво. <свист> так, вот это э, жгутик. Можно его хоть на руку, хоть как. Ну, на руке я смотрела, вообще шикарно смотрится. Хоть на шею. Э, здесь зеленый, голубой здесь красно-розовый. Матовые цвета. Матовые цвета присутствуют. Вот. Но когда мне надоедает мне вязать мелкий бисер, я начинаю вязать спицами. То есть крючком надоедает вязать. Я начинаю вязать спицами. Начала девчонкам... Да, я не знаю, кому подойдет, кому подойдет. Начала вязать кофту. Мне осталось, в принципе, сделать... Открыть рукава и все. И закрывать. Короче, горловина. Чуток. Детям говорю, смотрите, пупырики. Вон есть сейчас, игр, игры, такие пупырики. У меня все дети даже Дима вместе подошел. И все вот так нажимали. <laughs> Я смеюсь, сижу. В принципе, здесь работа -то у меня на пару часиков, да. Ну вот пока то и все, пока уборка территории, пока кормежка, хозяйство, кормежка детишек. Готовка. Все это опять же уже вечер, уже три часа. Три часа до да, без 10. Как-то так вот. Вот так вот, друзья, куда я вот пропадаю? Да, начала я сеять, чуть ли не каждый день сею. Вот сегодня тоже надо будет посеять. У меня там Ой, перец зашел, прям процентов который в том году я сажала у себя. И в схожесть у меня зашло все, все взошло. И горькие посеяла, цветы, петуньки посеяла. Ну, слава богу, дай бог, чтобы выжили, чтобы все хорошо было. Я вам покажу сейчас окно издалека, но саму рассаду не покажу, так как пока оно маленькое, они а не маленькие, боюсь сглазить. Давайте так покажу издалека и все больше. Приятного аппетита. Даринку покорми. Тигрулька спит. Ну вот, вот у меня окно заполнено и надо будет сейчас подсветку включить. Подсветку включаю. Сейчас уже пора. И еще вот есть у меня посеять, короче, на Кое-что там не досеяло. Ну, в принципе, вот так вот. Чуть подрастет. Обязательно, друзья, вам покажу. Что да как. Потому что вы знаете, я все скрывать не умею. Покажу все подряд. Тигра. Кс -кс -кс -кс. Тигра спит у нас. Тигруля спит. Тигрулька спит, да? Тигра. Тигруль. Сейчас включу подсветочку. Подсветочку включаем, так. Ну все, подсветка включена, цветочком благодать. Ну вот, друзья, я показала, где я пропадаю, чем я занимаюсь, как-то так. И в принципе работы хватает, работы хватает. Андрей работает у меня, Она на выходных только приезжает. Девчонки в садик ходят, слава богу. Мальчишки учатся. Ну, а мы с уколы поставили. От короны да. я им поставлю потом укол. Мы не любим эти уколы, да? Нам не надо, у нас свой иммунитет. Не, не будем о плохом нафиг. А у вас там не распыляют ничего в школе? Так не опрыскивают? Вот если... А запах? А запах есть какой-нибудь в а -а -а. а -а -а -а. а Все время спрашиваю. <связь> <связь> Дай бог. Так что вот так вот, друзья. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забываем подписываться на наш канал, а то. Что-то, что-то гузелька обленилась. Ну вы знаете, как у меня огород начнется, обязательно даже, может быть, буду выходить в прямой эфир, когда мы будем работать в огороде, в огороде буду прямой эфир проводить, чтобы показывать вам, как мы, что мы делаем. Планов много, а все времени не хватает, все времени не хватает. Мы с Андреем и так и этак уже планируем, еще снег не растаял, а уже планируем. Ну как и все люди. Живые, здоровые люди, планы на будущее, чтобы было нам всем хорошо. И что там кидаем? Ничего. Сейчас залезешь за диван и будешь там уборку делать. Ага. Ой. Кормишь, да? Нет. Корми, корми. Конечно, да. Ага. Ну ты скажи, Дарина. Что-то сам -то наяриваешь. наяриваешь. Дарина. Пока... Она там пока стоит, ворон считает, ты что уже все лопанёшь. Ты без хлеба ел? С хлебом? С хлебом надо кушать. Это без хлеба не сытно. Что, наелся? Еще хочешь? Да. Иди жарь, не дай бог я останется. Наелся? Я сама пожарила яйца. Да, наелась. Ну все, друзья, пока-пока. Давид, скажи всем пока. Всем привет, всем пока. Да. Я всем так говорю. Все, давай, давай. Мама, я всем так говорю, всем привет. Ну ты ничего страшного. Главное не забывать привет и говорить. Да?